Русские народные поговорки и приметы вехи народного наблюдения. Я не зря решил подтвердить свою мысль посредством всем с детства знакомых народных наблюдений о счастье и несчастье, об удаче и неудаче. Народ в течение веков наблюдал динамику процесса обогащения и, не всегда понимая скрытых причин, все же довольно точно охарактеризовывал видимую сторону. «Дуракам лишь клад дается». Записал в текст народную поговорку поэт Ершов. Это удивительное наблюдение кажется на первый взгляд совершенно алогичным, нелепым, но оно истинно. Почему клад и шире взяв богатство даются дуракам? Есть их евангельское определение – нищие духом. Менее грубо, но суть та же. У дурака есть одно любопытное свойство – Начиная какое-либо дело, он не думает обо всех предстоящих сложностях, препонах, преградах, которые умный заранее расставит на своем мысленном пути. В силу этого у народного дурака сложное оказывается простым. Но, казалось бы, это его личное дело, не видишь стены, не значит, что лбом не треснешься. Однако, что за чудо? Дурак, стены не видя, проходит ее насквозь даже не заметив, и не только в сказке, сплошь и рядом, в жизни. Видимая стена хорошо видна и умным, на самом деле была воображаемой, самосозданной в сознании иллюзорной. Это свойство выпадения удачи, особенно коммерческой, духовно тупым натурам, не случайность и не подсуживание небес. Мир зависим от наших представлений о нем, и чем больше духовно утонченная натура видит для себя в мире препятствий, тем больше их, по ее же заказу, возникает. Например, если перед рафинированным интеллигентом поставить проблему «начни торговлю», то он придумает вам тысячи причин неуспеха заранее, изговор на рынке, и мощь оптовых поставщиков, и рэкет, и неустойчивую алчную власть – и еще множество факторов. Но мы зачастую видим, как сосед этого интеллигента, учившийся в школе для слаборазвитых детей, даже и такое бывает, вдруг открывает торговлю и успешно ее ведет. Потому что в силу своей тупости и неразвитости воображения не думает о предстоящих трудностях. Мы со злорадством смотрим на дурака, мол не видит капкана, сейчас в него и угодит. Он проходит, и капкана не оказывается на месте. Мы идем следом и попадаем в долгожданный капкан. В чем же дело? Мы просто живем в разных мирах, но об этом позже. «Беда не ходит одна», — гласит наша пословица. Почему бы так? По простой вероятности, беда и радость, удача и неудача должны вроде бы распределяться примерно поровну, во всяком случае хаотично. Но народ издавна подметил, что судьба наносит удары кучно. Почему-то одна беда притягивает, намагничивает другую. Чем больше бед, тем больше их добавляется, словно бы им свойственно по пчелиному роиться. Что за притча? Ведь удача и неудача – суть жеребия, не подвластный нам, нашему уму и нашей воле. Как мы можем заранее рассчитать удачу или неудачу? Как мы можем ее увеличить или уменьшить? Возможно ли шулерство в казино удачи? Об этом ниже, а пока запомним накрепко. Человек, подвергнутый удару неудачей, каким-то образом теряет иммунитет, и одна неудача открывает дорогу другим, внешне с ней вроде бы никак не связанным. Паршивое козлище всю овчару портит. Прямая суть поговорки ясна. Больное животное поражает здоровое. Но ведь речь идет не о животных и не об эпидемии. Символический план поговорки иной. Один член коллектива, одержимый некой духовной проказой, способен испортить весь коллектив, развратить и растлить. А почему бы, к примеру, не наоборот? Казалось бы, у коллектива куда больше возможностей переделать козлище в себе подобного. Какой козлищу интерес воевать со всеми окружающими? Да зачастую он и не ставит цели кого-то переделывать. Все само собой получается. Изменяется социальная реальность в коллективе. Из успешного он становится сборищем неудачников. Из образцового толпой жуликов и митиков. Почему? Насколько очевидно проглядывается здесь фактор веры и воли. Мы на пороге разгадки великой тайны соотношения материальной реальности с верой и волей человека. Родился в рубашке. Это об удачливом человеке. Как в поговорке, беда не ходит одна, и здесь подчеркнуто. По мере получения удачи, вероятность нового ее получения возрастает. Чем больше побед, тем больше шансов на новую победу. Чем очевиднее успех, тем больше шансов на его повторение. Почему? Что за странная взаимосвязь? Вроде как человека надо убедить в том, что он успешен, и после этого... Он магическим образом становится успешным? Деньги идут к деньгам. Вот еще подтверждение сказанного. Почему богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее? Играет ли тут роль фактор заговора? Если да, то кто мешает бедным составить такой же заговор? Вопросы, вопросы, и нет пока ответа. «Никогда не говорите за людей нет, пока они сами тебе этого не сказали». Мудрая и очень практичная поговорка. Зачастую человек так зримо воображает предполагаемый отказ в своей просьбе, так отчетливо и в ролях разыгрывает в воображении и сцену своей неудачи, что и идти выяснять уже ничего не надо. Он сам спросил и сам ответил. Просьба умерла в нем самом. Чего же более. Но нередко мы встречались с ситуациями, когда такой человек все же преодолел себя и решил пойти узнать настоящий результат. Он ничуть не удивляется, когда результат в точности соответствует его развитому воображению. Казалось бы, он просто правильно рассчитал мир. Но кто-то другой вдруг добивается совсем иных результатов с теми же стартовыми показателями, что и у нашего скептика. Почему?